приветствую всех на своем канале хочу вам сегодня рассказать про свои котлеи эти котлеи я купила как реанимашки они были без корней полностью я их посадила по поверхности горшка и прижала камнем чтобы они не падали вот прижала вот такими вот штучками и они за лето вот так у меня разрослись я здесь три вида посадила в один горшок так как корней не было теперь мне нужно рассадить в разные горшочки. посмотреть как они разрослись. Правда, их э, кто-то поел хорошо. Вот это гусеница, например. Тут скрутились листочки. Это не важно. Она должна отойти и будет у нее все хорошо. Вот крепкий ростик, видите, молодой. Я хочу ее сегодня пересадить вместе с вами. И посмотреть какая наросла корневая система так как ну по поверхности вот так смотреть непонятно видно что там наросло что-то вот здесь много вот бульбочек наросло сейчас я увеличу но ну, хотелось бы подробно рассмотреть все и увидеть каждый ее росточек сейчас клубничка запутала. Ой, не могу повернуть горшок здесь клубника у меня ампельная растет в свисающем горшочке это цветет она красными цветами и дает на вот этих усиках урожай Ну сегодня о котле итак приступим к разборке и пересадке этого прекрасного растения Здесь у меня белоснежная котлея вот с вот этой палочкой. Она так пахнет ароматно. Она цвела у меня хорошо. И еще два вида котлеи. Я решила это все делать влево. на улице, так как очень удобно на улице. Я мыть не буду. Здесь была кора. Прям сюда высыплю. Выложу корни котлеи свои аккуратненько так переверну горшочек она должна выпасть вот посмотрите так она у меня росла смотрите на дне керамзит и сверху кора для орхидей просто сильно мокрая так как я ее полила шлангом и она намокла так этот вид котлей посмотрите корень не дал но дал молоденький росточек два росточка видите а корень не дал вообще почему не знаю а вот один корешочек вот этого тоже не было а было полностью одна резома вот эта чистая пустая и ничего такого не было в этой котлее я их посажу отдельно и буду наблюдать за ними ухаживать но резома плотная хорошая так что вот эти два росточка они пойдут в рост Сейчас будем пересаживать. Пересаживать я их буду в обыкновенные горшки от орхидей. Хочу в прозрачные посадить, так как ну, видно было корневую систему. Так, посмотрим второй экземплярчик. Просто интересно. Росточки наросли. А, корней. Охо-хо, ох, они как-то скрепились у меня. Ой, это дало корни. Посмотрите, какие корни у нее белые. И мох я сверху прикрывал мхом. Одна, получается, котлейка плохо себя чувствовала. А эти обе хорошие. Запутались между собой. Вот. Это вообще огромная. Это белая огромная. А вот это вот не помню, по-моему, сиреневая. Смотрите, сколько она тоже нарастила корней корней не было абсолютно то есть корни начали расти где в том слою где я мхом прикрывала видите ниже они не пошли здесь обломалась наверное придется поделить сделать две котлейки видите наш сама просится обломалась сама ну, будет две. А эту делить я не буду. Просто посажу сейчас у горшочек. Смотрите, какая она прекрасна. Растение. Вот это вот молодая. Котлея цветет с молодых бульб. Старые бульбы просто отдают силы. А молодые бульбы, они в рост пускают. Корневая хорошая у нее наросла, посмотрите. Если наросла корневая, теперь начнут расти листочки. Ну, они так связаны. Такой по природе у них. Видите, какие молодые корешочки. Не такие, как у орхидеи фалинопсис. Они другие. Они более плотные, такие, как червячки какие-то. Другие корешочки. Хорошие. Так, берем вазончик. Вот это возьму. Я возьму этот же субстрат, который росла эта котлея. Зачем менять, если она нормально себя чувствовала? Хорошо. Смотрите, как я ее буду сажать. Вот эта часть старая, это можно поставить ближе к горшку. Она растет как ступенькой получается. Выше, выше и выше. Молодая часть она внизу остается. Вот это я потом обрежу секатором. Сейчас пока не буду обрезать. Вот видите, ростик. Надо же разобраться хорошо до конца, чтобы все было понятно. Вот эта бульба уже пустая, ее можно обрезать. Вот это чехольчик надо снять. Это молодая бульбочка, новый ростик. Вот этот чехольчик надо снять. А чехольчики снимаются для того, чтобы под чехольчиками не заводились всякие насекомые типа мучнистого червеца и трепсики, кто там еще муцелест, которые поедают наши орхидейки. Видите, какая красивая молоденькая бульбочка. Садим. Так я поставила ее. Теперь беру... О, блин. А что это такое у меня? Какие-то Смотрите, если кто знает, что это произошло, я уже не буду сажать в эту землю, в эту кору, посмотрите, какие-то шарики, что-то такое, не знаю, смотрите, это какие-то яйца, что ли, непонятно, возьму другую кору, не хочу я с яйцами. этот керамзит ой слизняк видите смотрите что я обнаружила внутри в горшке был слизняк посмотрите какой жирный толстый слизняк это оно живое смотрите вот это она отложила яйца слизняк это равлик павлик вот видите выстави рожки вот это были яйца слизняка теперь я хочу посадить чтобы не пересохли корешочки, они в очень хорошем состоянии посадить свою котлею. Легонечко, ничего особенного в посадке нет. Просто придерживаем листочки и прикрываем верхнюю часть корешочков. Ее глубоко сажать не нужно, так как котлея резома должна находиться на поверхности если мы ее заглубим она пропадет я беру вот этот мох который был это мох из лесу и по бокам вот так укладываю мох все одна котлея уже посажена будем ждать от нее новых ростиков и дальнейшего цветения в отдельном горшке это все-таки хорошо это в маленький посажу горшочек. Таким же образом ничего сложного. Садим аккуратненько. И сверху добавляем мох. Так как я заметила, что... И когда был добавлен мох в том месте, где был мох корни намного лучше наросли чем просто в коре для орхидей значит она любит немножко порасти между муком посадку котлей вот три котлейки я высадила а еще одну мне нужно посадить куда ее посадить? тот же горшочек я не хочу, так как он слишком большой, мне на, ли, на зиму заносить все цветы и будет занимать очень много места. Сюда У -у -у. я могу три фаленопсиса вставить спокойно на дно керамзита, сверху три горшочка с фаленопсисом. И будет очень хорошо смотреться. Или ту же самую котлейку вот так раз, три горшочка рядышком поставила и тоже будет хорошо. Ну, а эту большую тоже надо посадить. Я достала старый керамзит, помыла его. Я все делаю на улице, на уличных условиях. Так что стерильности пока никакой. Но я потом пролью это все продезинфицирую средствами. Покажу, какими. Теперь я в этот керамзит добавлю еще. Керамзита вот немного пены стекла. Теперь сверху я наставлю. И теперь мне нужно уложить мою котлею с вот этими. Вот так, видите? У нее корни есть, но они не сильно большие. Смотрите, как хорошо стала котлейка, замечательно. Теперь я подсыплю еще коры сверху, чтобы она не болталась. Резома должна быть сверху. Ее не нужно засыпать. Ну все, больше коры у меня нет. Ну, наверное, больше и не нужно. Теперь я возьму, обложу ее мхом. Это мох из лесу. Прошлогодний я в прошлом году собирала в лесу. У меня есть видео, какой мох я собираю. Если кому интересно, кто поедет в лес, обязательно набирайте этого мха посмотрите мое видео и узнаете какое где он произрастает он растет в сосновом лесу там где я и кору набираю вот такая получилась посадочка у меня получилась посадочка в закрытую систему ну я очень довольна попробую как она будет расти это котлейка когда она зацветет пока еще теплые денечки я ее оставлю на улице так как она привыкла к уличным условиям все лето с ранней весны я их вынесла на улицу вот у меня было три котлеки, 4 теперь 4 я этому очень рада конечно пускать цветут и радует меня но я не думала что они все оживут примутся Но, как видите все получилось Орхидеи вообще живучие. Наверное, вот так я их поставлю лучше. Так. И вот эту в кашпу. О, так будет очень удобно. Смотрите, как замечательно. А эту отдельно. Сейчас под деревья отнесу ее. Вот я отнесла под дерево, под крону дерева. пусть она себе стоит. Так как была пересадочка, чтобы ничего не случилось. Солнечные лучи, чтобы не повредили ей. Здесь защита от ветра вокруг стенки и защита от солнышка. Сегодня я поливать не буду, так как влажно все. Полью завтра. Все, оставайтесь на моем канале, будет очень много интересного. Всем удачи, всем пока.